Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Доброго здравия, мои дорогие и любимые. Итак, у нас сегодня очень красивый, очень сильный, мощный обряд на силу, Молодость, красоту, здоровье, привлекательность, сексуальность. Все здесь. И здесь с этого обряда у нас с вами будут амулеты. Это для тех, кто захочет приобрести отдельно от обряда. Здесь у нас есть нити специальные, заговоренные. Кстати, если вам опять же нужно будет, то, пожалуйста, можете заказать у меня эти нити и я их высылаю вам в безоплатном режиме по вашей просьбе и когда вы мне присылаете конверт внутри которого есть также конверт ваш с вашим обратным адресом я открываю конверт кладу вам нити только обязательно указывайте с какого обряда потому что у меня много обрядов и соответственно высылаю вам обратно эти нить ну и также можно их приобрести а, мои дорогие вы знаете что данный обряд входит в нашу серию обрядов нашей закрытой группы магия нового тысячелетия и сегодня первый обряд от нашей декабрьской группы 4 декабря и конечно же он о, силе, о красоте, на растущую луну. И все энергии сохранены на момент просмотра данного обряда. Можете приготовить себе водичку. Будем водичку заговаривать. Дальше я дам сам обряд. И также хочу вам напомнить о том, что у нас с вами с 18 декабря открывается курс «Свиток желаний судьбы» где мы вместе определим ваши желания, ваши хотелки истины, именно от души, именно то, что идет по судьбе. Мы это все разложим по полочкам, зарядим энергиями и запустим эти все серьезные ваши программы на 2023 год с 18 декабря он начинается и 24 декабря у нас с вами годичный обряд годовой обряд именно пролонгации энергии на 2023 год пожалуйста тот кто у меня в постоянном режиме записывается можете уже записываться потому что там строго определенное количество мест. Ну и вся остальная полная информация о тех обрядах, которые у нас будут в ближайшее время, о том вообще, что происходит, вся информация у меня на телеграм-канале. И в преддверии полнолуния, который у нас будет 8 декабря, я сейчас вам расскажу также о традициях и об некоторых, о некоторых практиках, которые спокон веков делались у нас в славянстве. Ну и не только в славянстве, везде использовали эту силу полы луны. И, конечно же, луна – это такое сакральное... Сакральная энергия, которая наполняет, очень мощно, сильно наполняет женскую натуру и луна, и в целом лунный цикл играют огромную роль и значение в жизни женщины. И ведьмы, ведущие матери, да, ведуньи, которые всегда выглядели молодо и привлекательно, конечно же, не упускали случаи искупаться во время полнолуния, когда луна была полна, открыта, и когда луна дает максимальную силу и заряжает энергией женское нутро, женское начало. А, ну, поскольку у нас сейчас зима, вы можете записать это все в свои книжечки и пользоваться этим всегда. Ну, опять же, сейчас зима и снег, и так особенно не покупаешься при Луне, можно это все делать на водичку. Покажите водичку, вот будет у нас полнолуние, покажите водичку Луне, чтобы Луна вошла своей силой, своей энергией в водичку, и... Скажите а, следующую практику, скажите следующий заговор. Луна, луна, красавица луна, взгляни на меня, улыбнись мне. Луна, луна, красавица луна, подари мне красоту на много лет. Когда вы купаетесь, вы наполняетесь, и вот водичку, которую вы показали Луне, можно выпить, часть выпить, а часть совершить омовение, разбавив эту водичку с другой водичкой, тепленькой, в тазике, в ведре, в большей емкости, и совершить омовение, желательно не вытираясь, и дать воды воде вас пройти, дать воде на вас, вас а в, на вашем теле обсохнуть. Луна помогает не только сохранить молодость, она позволяет нам усилить сексуальную привлекательность, вот этот вот женский шарм, красоту. Ведь э, частый случаи, когда многие женщины э, Сетуют на то, что и в фитнес хожу, и спа, и роспись ногтей, и маникюры, и педикюры, и все что угодно, всякие процедуры на внешнюю привлекательность, и вроде бы и добрый нрав. Но не привлекает мужчины, не привлекает к ним мужчины того интереса, который бы хотелось, чтобы мужчины привлекали. И, между тем, по каким-то непонятным причинам мужчины так и вьются <круг> вокруг какой-нибудь, скажем, серой мышки, которая двух слов не может сказать и ходит в каких-то маминых платьях. Там типа 70-х годов, и вообще зубы у нее кривые. И это как раз тот случай, когда следует говорить об очень сильной, энергетической такой привлекательности вот той самой, в кавычках, серой мыш мышки. От нее пахнет именно женщиной, вкус женщины. И, конечно же, мужчины, они... Слетаются как осы на эту вкусность, на этот мед. В магии подобное действие называется код привлекательности, или чаще гораздо я использую маячок привлекательности и представляет собой это действие искусственное <coughs> некое формирование, нагнетание энергии в сексуальную чакру женщины, которая находится в районе мочеполовой системы, а именно в матке. И именно там, как магнитом перезаряжаются определенные энергии, и к ней начинают тянуться мужчины, ну понятно, что на эту вкусность они как раз и слетаются. А, ну, можно, конечно, и самостоятельно зарядить свою а, сексуальную чакру. И опять же, это делается на растущую луну и, конечно же, ни в коем случае на ущербную. А, луна, я сейчас тоже дам эту практику, Луна, она а, растет. И все силы, жизненные силы, энергии и сами соки природы в том числе, все устремляется вверх, все идет в рост, все идет в наполнение, в расширение, в такую сильную, мощную энергию. И э, вот в такое время очень полезно ходить к деревьям. Особенно к березовую рощу и непосредственно к березе. Найдите красивую березу или, или там рощу березовую. Найдите свое дерево, подойдите к дереву, положите свои ручки, ладошки на березку и попросите дать вам. Часть своей силы и часть красоты. Когда вы будете держать а, ладошки на березе, вы почувствуете, что ваши руки либо как бы притягиваются, теплеют, пульсируют, либо отталкиваются от дерева. Если отталкивается от дерева, то ищите другую березку и повторяйте этот ритуал. Если притягивается, то... Конечно же, береза готова вам а, помочь, и вы а, обхватите, обнимите а, березу а, одной рукой и другую, чтобы закольцевать энергию дерева в ваше единое поле. То есть вот обнимите и плотно-плотно прижмитесь к, крепко, к стволу березы и ноги постарайтесь поставить так, чтобы непосредственно животом, лобком прижаться к стволу, и через некоторое время вы будете ощущать, что дерево начинает притягивать вас, вы начинаете сливаться с этим деревом. деревом постойте, закройте глазки, прочувствуйте все, и как раз-таки в районе а, второй чакры, в районе половых органов, живота у вас начнутся такие легкие а, ощущения, они разные, ощущения движения, это может быть пульсирование, это может быть покалывание, это может быть даже достаточно сильные такие толчки и вполне возможно даже некое ощущение возбуждения. И Наполнитесь, постойте, наполнитесь, и когда вы наберете силы, дерево а, вас само как бы оттолкнет. Вы сами поймете, сколько вам времени нужно на это наполнение. Ну, также хочу заметить здесь, что а, при первых, вот как я вам сейчас рассказала, да, при первых занятиях не следует злоупотреблять а, большим... Таким наполнением, большим энергообменом, так как организму нашему он по частоте немножечко другой, энергетическая частота, организму нужно время, чтобы научиться трансформировать эту полученную энергию извне, и, конечно же, обязательно не забудьте после обряда поклониться березке, иначе она в следующий раз энергию вам не даст. Ну и соответственно, поклониться, поблагодарить, и да, есть такое еще небольшое замечание, что мы приходим к этим энергиям, к березке, мы приходим с, без брюк, то есть в юбке, Потому что энергии в брюках ну, это намного-намного хуже. И, в принципе, даже, возможно, и бесполезно проводить такой обряд по наполнению, если вы в брюках. Ну, а по юбке мы уже с вами много-много раз разговаривали. Как потоки строятся в брюках, как в юбках они концентрируются как раз-таки в районе матки. Ну вот. Луна, убывающая, ну, мы поговорим об этом на следующих занятиях, и у нас будут там занятия по чисткам и защитам, и много чего еще интересного. Ну, а сейчас я э, закрываю основную часть и открываю обряд для тех, кто у нас в группе. Приготовьте еще раз водичку, приготовьте, пожалуйста, свои амулеты. Мы их будем сейчас заряжать. Приготовьте свои ниточки, у кого есть, можете тоже положить. Ну и можете положить крема, которыми вы пользуетесь, водичку, крема, амулеты. И это пусть рядышком лежит с вами по правую руку от вас. И это пусть в процессе всего нашего сеанса, всего нашего обряда будет заряжаться.